Товарищ прапорщик, вот он, Пифагор. Соколов, садись. Ну что, Соколов, говорят, у нас в математике легко разбирается, да? Да. ну как глянь вот эту задачку. Не, я сам-то решил, просто хочу посоветоваться. Правильно, тут как надо делить, на два, на три, как лучше-то? Здесь вообще-то нужно строить функцию и искать производную. Ну, правильно, правильно. Я тебе сразу сказал, надо искать производную. Молодец, Соколов, молодец. Как зовут ты? Кузьма. Кузьма? Хорошо. Ну-ка возьми ручку, Кузьма. Возьми, возьми. Бери. Вот то, что ты сказал, давай на бумажке вот тут напиши, а то я не запомню Поскольку первая производная здесь равна нулю, а вторая больше нуля, то в этой точке экстремум, а значит и у функции минимум. Ну, правильно. Соколов, слушай, ты ж просто находка, а? Находка. Слушай, Соколов, а? у меня к тебе есть предложение. Смотри, я уже через полтора года буду начальником штаба, понял? Через полтора. Ты знаешь, как у меня живешь Соколов, ты будешь у меня в масле и сыре кататься. Лафа будет, я тебе точно говорю, я тебе обеспечу. Только видишь, что для этого надо там. мне? Мне только две сессии сдать, и всё, понял, Соколов? Две здесь всего, и все. Слышь? Так, товарищ прапорщик, ну, пока эти полтора года пройдут, Миша. Дембель будет. Фу, -мо. Ну да, правильно. Ну подожди, а может поток через полтора года, срочно сделать три года? Все, шучу, пиши, работай.